Всем привет! Сегодня, короче, жертвой этого видео стал мой телефон Потому что сами видите, что я скачал на него Это АК-47 Я надеюсь, что он у меня не сломается и не вылетит у меня Android От такого потока говна, который я скачал Но я скачал специально, чтобы продемонстрировать, насколько АК-47 ненавидит даже моя собака Но Сейчас вы это увидите Иди сюда, блядь, тебе пиздец. Блять, <puzzles> no -no ну вы сами видели все, я удаляю эту хуйню.